Сделали класс техники, на котором не нужно уметь играть. Который слаб, но очень противен игрокам. Артоводы сейчас не способны нанести высокий урон. А хороший игрок на танке? Что-то я лт -воду не вижу. Че, он сюда поехал? А, да, он в кусту стоит. Я заезжаю усиленный, потому что я ради контента играю чат, а не ради результата. А, Какой же я ублюдок! Я его реально ваншотнул. Я просто ваншотнул 1400 Ой как хочется по нему усиленным кинуть Блин все. Мне плевать Я знаю что это дерьмо выстрел может быть Он пропал Ну ладно, я знал что это может быть плохая идея Стоп, куда едет? здесь за спаривание танкистов происходит какое-то? А что такая альфа маленькая? Слышите, еще 300. Вообще хочется ну, он переключиться и вмазать пистолетом. Вот честно. Пистолет, братан, куда ты поехал? Пошел отсюда. Пробить. Причем, по-моему, я упробил не в башню, а в моторный отсек. Аллилуйя! По идее, ему должен. А в грянь кто не стреляет, что ли? странно 750 без пробития это получается альфа больше полутора ты мама я не знаю стоит ли сейчас вертушки кидать. есть где спрятаться есть есть стоп я стеру пробил Секундочку. Ну-ка, где эта стерва? Я ее пробил. Я просто с вертухи и пробил ее на 1200. Причем она такая злая была. Ну когда? Когда будут горящие жопы танкиста? Почему никто не горит? Охереть, куда пробил? Братан, ты что задумал такое? Что такое задумал слышь сейчас <смех> лицом рассказываем <смех> да иди ты нахер <смех> ш <Шел> ⁇ отсюда сюда клоун <смех> <смех> где дуй <грейп? смех> успею не успею не знаю дуй дуй Свертухи. дуй дуй дуй Сюда. Сюда <Стурный noise> этого бриля. Патрен По попаду, интересно. Было неплохо. Что? Пробить в корму под таким углом? М -м -м -м. Успею, не успею. Может он развернется? yeah <laughs> <laughs> Это все твои ошибки, причем тут команда? Ой, дзинь, бортан, ну-ка, давай, расскажи ка мне за ошибки. Я послушаю тебя. Вот я уже вот несколько лет ищу человека, который мне будет тыкать с носом в мои ошибки и будет мне рассказывать, а где я ошибся? Вот я бы послушал бы, реально, вот мнение человека, который вот настолько преисполнился в игре, что готов анализировать игру лучше меня на Арте. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто... Меня, как же мне калит, что у меня пушка вниз не гнется вообще от слова. От слова совсем... <звук> не угадал. Уже 100 триллионов, миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах, триллионах, триллионах. <звук> А -а -а! А -а -а! Это, это только в субботу такой может попасться тебе игрок на стерви Только в субботу. Скорее всего, я даю печку. Если я не засвечусь, то я засвечу от там, который ко мне подъедет поближе сейчас. В твоем Блин, можно было бы еще на единичку побольше альфу. Поедет вперед или не поедет? Я думаю, захочет поехать. Идеально. В этот раз чердак пробил, потому что с большего расстояния стрелял. Видите, в крышку попал тоже. Еще чуть вперед поедет и... Я, блядь, в своем погнании настолько Загадывайте желание, как это, как на торт. Задуваем свечи. О, <свист> ма, <свист> oh он был фуловый. Если что, он был фуловый. <свист> 1350. <свист> <свист> <свист> Ой, хорошо. Ой, хорошо. Стоп. Стоп. Стоп. Стоп. Сейчас мы будем делать грязь. <свист> Покажи полевую на Т-92. 2-1, 2-1, 2-2. 2-1, 2-2. А что если мы пойдем в другую команду, чтобы жена ревновать начала? Как вам план? Любишь на коброчки гонять, люби фугасы ловить. Я гремучая змея. 100 рублей, и я твоя. Так, коню под горбу. <свят> а в по-моему, я не прострелил. Я попробую. Может, я ее пробил в корпус! Большинство, кстати, топовых боев, по сумарке, именно на Прохоровке происходит тяжей За счет засветов. О, я прям хотел сказать, попал бы я в моторный отсек ему. На имбище своей вышел в бой. На коне. Только мы вы не, вы не представляете, насколько это, это, это ну, не, не по-людски. Просто просто плюсский.